Наши дни проходим мы, чистый, лесной, пусты, Дорогами, где праведник становится святым, На узких мест не избежать, где стонет дух и плоть, Но будем мы путь продолжать, поставит нас Господь. Душа верит, с надеждой глядит вперед. Неважно, как время стремительно прочь течет. Пусть не унывает и не смущается, Но лишь уповает, и силы ее Даже здесь, где рядом смерть, где просто сдавшись спасть Источники, находим мы, Чтоб там напиться сласть, Огонь любви внутри горит, его не по. Отечный глядеть вперед, не важно как время. Стремительно пройдет, пусть не улыбает и не смущается, но лишь упа упавая и силы ее обновляются пусть не унывает, и не смущается но лишь упавает Силы ее обновляются, но упование, и силы ее...